В прошлой серии мы устроили гонку за овечку. Закрывай! Ура! Ура! Мы сделали это! Я давно хотел овечку! Пускай эта вечка будет твоя. Правда? Только не делай из нее шашук. Договорились.